Американские лыжи, как классические, по большей части представлены какими-то мелкими, небольшими такими заводиками. Такой хендмейд, ручная сборка. Очень любят у нас как, пафосные лыжники. Вот одна из таких фирм, это Liberty Ski. Или просто Liberty, американская Колорадо. Из Колорадо. Такие лыжи, но абсолютно классический вариант ручной сборки, хендмейда малосерийного. И очень скромная, компактная, понятная, логичная, законченная линейка. Давайте мы тихонько внимательно по всем пройдемся Начинается все, с совершенно понятных вещей Как бы такие вот а-ля Улл лыжи это, В данном случае это лыжи с применением бамбука Вообще бамбук как бы в линейке Либерти занимает такое серьезное место Они пихают здесь везде Вместе с карбонами, фиберами и прочей Начинается все такая понятная геометрия, хотя ребята сами, производители, говорят, что в общем-то это ну, далеко не такая, не та история, что там только склон или не склон, то есть это универсальные лыжи с большой буквы, это и Телемарк, это и Скитур. Это, в общем-то, и катание по подготовленному склону. Ну, в общем-то, вот, ты в принципе, где хочешь, там и катайся, но смотрите типа, внимательно, талия узкая, как бы, и, и все, да. Но лыжи легкие при этом и достаточно жесткие для того, чтобы хвататься контакт серьезней модель, вариант 97, ну, соответственно, 87, 97. Талия похожая, очень такая скоростная, действительно универсальная, может быть, даже, ну, для пригодности в телемарке и в скитуре геометрия, форма, ну, тали, талия 97, в общем-то, ну, я бы, на самом деле, к ним бы относился как именно там по большей части такой скитур, такой для катания где-то может в каких-то жестких, в снегах, там, может, на ледниках такой вот light, именно light. Так вот не фрирай. Но главное, что не надо думать, что это там классический универсал там для карвинга. Никакого карвинга здесь рядом не лежало. И дальше на этом все заканчивается на узких ложах. Дальше начинается фрирайдная линейка. идем за мной. В общем-то, топовая модель здесь это шустер. Не сложно догадаться, шустер это фамилия райдера. Шустер. Вот. И, собственно, такая понятная совершенно концепция. Это лыжи для слопстера. Б, Country Slop Style, То есть широкие, в общем-то, прыгательные, в какой-то мере симметричные, с каким-то таким сглаженным, с красным рокером, плавными, для того, чтобы можно было разгоняться на ходы, уходить, и прыгать, и работать. Но вот э лыжи, возможно, мог, может, интересно надо тестить, я не знаю. Вот талия у нее... 120, 121, 122, в зависимости от Ростова. Ростова от 176 до 192, через 184, то есть всего 3. Но с другой стороны, как бы, и смысл какой. Ну вот, да, переживая ваши вопросы, лично себе брал бы 184, не парился. Толе 122, и было бы мне хорошо. И можно и быстро, и можно и медленно, и всплывчатой. по ощущениям лыжи достаточно пружинистая. Вот. Ну и дальше, как обычно, идут... Лыжи с уменьшением талии для тех, кого пугает 122 или, там, может, хочется больше скорости, больше стабильности или, там, больше хватки или, там, какие-то, там, маневры, там, на тему. А давайте ему уменьшим вес. Концепция, по сути, та же. Это все, как бы, некий такой полупарк, такой симметричный лыжи. Слоп стайл, баккантер слоп стайл. Это Origin 116. Ну, понятно, что, на талии в районе 116. Это Origin 106. Такие лыжи, требующие больше скорости, естественно, за счет уменьшения талии, но мы уже, да, с вами, наверное, все уже понимают, что меньше талии, значит, больше скорости для всплытия в мягком снегу, но больше стабильность, больше хватка, больше жесткость. И... Решая серия на Талия 96, ну, мне кажется, что это либо какая-то женская версия, либо какая-то такая для работающих на курортах там, инструкторов, гидов, которые в разные попадают ситуации, но при этом нужен какой-то, ну, такая рабочая лыжа, которая отрабатывает везде, то есть на них можно и в легкий какой-то фрирайз с учениками, и, в общем, на склоне поработать отлично, и, такая рабочая лошадь одна пара на катание в го... на... в горнолыж -горах, в больших горах исключительно женские лыжи красивенько есть широко есть поуже достаточно ярко понятно. Легко. Лыжи, не требующие скорости, с очень компактными радиусами поворота, приятные на ощупь, приятный на вид, как любят женщины. Вот. И достаточно, ну, в принципе, интересные. Завершает линейку, и это конец, это все, это финиш, это баста. Это парковые лыжи, но, как бы, чистый парк, это, в общем -то, фристайл. Только парк очень легкий, очень понятный, очень простые с понятной в районе 90 талий с радиусом поворотами с одной для больше закрутки с маленькими 13 14 метров и а вторая модель для именно более ходового такого на ходах именно фристайла скоростного с большими радиусами в 20 метров в принципе все общее ощущение от коллекции достаточно с одной стороны приятная лыжа, симпатичная очень хочется потенции, с другой стороны с другой стороны как бы Понятно, что это скорее какие-то такие лыжи чисто индивидуальные, чисто стайл. Как-то вот мне как-то не ждется от никакого героизма в катании, хотя, может быть, и будут крайне интересные, всякое бывает. Но надо тестить, я призываю вас. Как бы теория-теория, но лыжи надо катать, это не диванный вид спорта. Поэтому я пойду поищу их на тестах. Вы, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на сайт чаще. Пока!